Сегодня мы с вами разберем 5 шагов раскрутки и продвижения инстаграм, без которых вы не сможете ни набирать новых подписчиков, ни увеличивать охваты, ни тем более продавать через инстаграм. На примере одного аккаунта я вам подробно все расскажу и покажу, потому что я Сергей Сморовоз, а вы на канале про визуальный маркетинг. Добрый день Сергей, меня зовут Ксения, занимаюсь изготовлением аксессуаров для волос, детские заколки и резинки, сама же занимаюсь продвижением «Пытаюсь». Была реклама у блогеров по бартеру, в процессе еще два блогера, что делать дальше, я не знаю, нет стратегии. После бартера заказов 0. Ну, это классическая ситуация большинства аккаунтов в Инстаграме, когда вы не знаете своей стратегии. А у вас не может быть стратегии, пока вы не знаете свою целевую аудиторию. Потому что SMM это Social Media маркетинг. Маркетинг. Весь маркетинг всегда пляшет от ожиданий целевой аудитории и от удовлетворения спроса целевой аудитории. Как вот только вы начинаете понимать свою целевую аудиторию, как только вы начинаете понимать, что хочет ваша целевая аудитория, вот в этом случае вы уже только делаете первый шажок к тому, чтобы создать свою стратегию. И этим первым шажком должно быть оформление аккаунта Инстаграма. Я не устану повторять, что это самый важный, если не один из самых важных факторов, который влияет на развитие вашего аккаунта, на количество подписчиков вашего аккаунта и, в принципе, эффективность всей вашей работы. Под оформлением аккаунта я понимаю это картинку, аватарку, которую вы используете, никнейм, который будет виден вашим пользователям, любым пользователям, с которым вы будете взаимодействовать. Это название аккаунта, которое в поисковых системах индексируется как тайтл этой страницы. И, в принципе, вот через эту вот через этот текст вас могут находить еще через поисковые системы. Ну и само описание. Значит, в этом случае картинка у нас аватарка. Дает представление о чем это. А вот по поводу Boots вот честно, честно сказать, можно сломать язык. Я посмотрел. Наверное, может быть, в качестве нейминга я бы предложил использовать BBX. Или там BBX. Короче, какие-то такие варианты, которые краткие и на слуху. Более детально, я думаю, вам это нужно будет отдельно с этим поработать, потому что если я сейчас дам большой перечень всяких разных таких вариаций, то ваши конкуренты это могут позаимствовать, и вы останетесь без нейминга. Дальше. Бантики, резинки, повязки. Здесь, наверное, имело бы смысл добавить ключевую фразу как детские бантики или резинка в волосы или повязки повязки для чего там для косичек либо для чего-то еще но тут проблема такая что в эту строку мы не сможем впихнуть большое количество символов поэтому желательно сделать упор на что-то одно и именно эту ситуацию именно эту стратегию развивать дальше как основную как, как драйвер вашего инстаграм аккаунта как это определить Допустим, у вас очень хорошо получаются бантики, или резиночки, или повязки. Или, допустим, заработок будет больше на бантиках, или на резинках, или на повязках. Либо еще по какому-то критерию, который вам позволяет дать конкурентное преимущество перед вашими конкурентами. Вот именно на, эту, на этот ассортимент, на этот товар, бантики, резинки, либо повязки, я бы... Настаивал обратить ваше внимание, чтобы именно этот товар раскрыть более подробно Когда у вас происходит такая разносортица, я сторонник того, чтобы разносить все эти товарные позиции по разным аккаунтам Бантики это отдельная история, резиночки это отдельная история, повязки это отдельная история Это как стратегия на будущее Но в целом в этой ситуации я бы вам рекомендовал сделать акцент на что-то одно и визуал в этой, и, соответственно, визуал в ленте сделать упор тоже именно на ваш основной драйвер, ваш основной товар, который вы предлагаете, ну, по каким-то критериям, которые вы выбираете как ваш драйвер. Бантики, резиночки, либо повязки. Идем дальше. Строка. Научный сотрудник творит красоту. Честно сказать, вот эта строчка, она меня цепанула, но я не ваша целевая аудитория. Скорее всего, у вас эти бантики, резиночки будут покупать мамы. Они а не папы. Поэтому качество ваше, как научный сотрудник, который творит красоту, довольно-таки под вопросом. Я не знаю, как мама будет относиться вот к этому словосочетанию. Науч, научный сотрудник. Если бы вы, допустим, я просто не знаю, есть у вас дети или нет, вот если бы вы написали, что здесь мама там, двух или трех детей творит красоту, да, окей, вы получаетесь... Как бы на одной волне с вашей целевой аудиторией, и вам здесь получается доверие больше именно от вашей целевой аудитории. А то, что вы научный сотрудник, научный сотрудник в чем, в какой сфере, как это связано с бандиками, с резиночками, с повязками, все довольно странно звучит. Короче, вот над этой строкой я бы поработал. Творить красоту, да, интересно. Но здесь необходимы какие-то зацепки, которые бы вас идентифицировали с вашей целевой аудиторией, чтобы вам больше возникало доверия. Вот этот процент меня смутил. Я не сразу заметил, что тут написано 100. 100%. Я бы, наверное, убрал этот процент, описал просто 100, дальше ручная работа с душой и сердцем. Сердечко в этой транскрипции, ну, в веб-версии, выглядит черным. Черное сердечко не очень. Поэтому в этой ситуации я бы вам настоятельно рекомендовал проверить эту строку на разных устройствах: на Android, iOS и подобрать другое сердечко, которое бы всегда смотрелось как сердечко а не какая-то черная метка в виде сердечка. Значит, надпись Я в Красногорске, неважно где ты, интересно. Но обращение сразу на ты оно слегка коробит. Поэтому я бы этот момент бы переиграл. И ваше присутствие в Красногорске было бы для меня, допустим, как для целевой аудитории, интересно, если бы вы ориентировались на аудиторию Красногорска. Но если вы не ориентируетесь конкретно на Красногорск и Подмосковье, то, наверное, нет смысла указывать, что вы в Красногорске. Просто в этой ситуации обычно все указывают, что доставка по всей России. Но вот это вот, не обижайтесь в кавычках, Умничение, на мой взгляд, может вам сыграть злую шутку. И обращение на «ты» многих просто может оттолкнуть. А вот заказ или дальше ссылочка вниз. Если вас позволяет количество символов, после вот, вот этого стрелочки э, напишите в WhatsApp. Потому что не все и не всегда понимают, что это WhatsApp. А если у кого-то нет WhatsApp? А если еще какие-то разные какие каналы коммуникации, кому-то более предпочтительные? то здесь, наверное, имело бы смысл вставить сервис коротких ссылок дальше, дать возможность отправить вам сообщения в WhatsApp, в Telegram, в Viber. Очень много сообщений приходит сейчас во ВКонтакт и в Facebook. В общем, это на будущее. Пока можно оставить так. Но вот здесь я бы дописал, что в WhatsApp пока в этой ситуации. Но в целом я бы поработал бы над тем, чтобы вставить сюда ссылку, через сервисы коротких сообщений, которые дальше мы разворачиваем, и у нас появляется целое меню: отправить в WhatsApp, в Viber, в Telegram, в Facebook и, и, и так далее. То есть составить максимальный список всех возможных коммуникаций с вами. В дальнейшем в, со временем вы поймете, через что к вам обращение больше, через что меньше, через что вообще не приходит сообщение. Так вот то, что вообще не используется, вы просто берете и выкидываете из этого меню. И используйте только то что чаще всего воспользуется только то что через что чаще к вам приходят сообщения При, причем в приоритете самое часто и дальше по, по убыванию чтобы пользователи те которые чаще всего обращаются они не находили свой канал коммуникации в самом низу списка вторым шагом является конечно же это наполнение вашей ленты и сегодня когда у нас перенасыщение визуального контента когда любой человек который берет в руки телефон может сделать, в принципе, более-менее нормальную фотографию. И здесь уже просто хорошая фотография уже не подходит. Здесь необходимо отследить следующие моменты. Значит, во-первых, вам нужно показать мне, как потенциальному покупателю, особые нюансы в конкретно этом товаре. Второй момент. Вам необходимо показать масштаб этого продукта, потому что если мы говорим о аксессуарах для детей, я должен понимать, как эта бабочка, как этот предмет будет выглядеть на ребенке. Потому что, глядя на ваши фотографии, вот, допустим, вот, вот если мы возьмем вот эту фотографию, я не понимаю, коробочка меня не дает пропорции и масштаба. Сами, ну, только косвенно я могу судить по э, бечевке, и то бечевка может быть разной толщины. Поэтому здесь очень важный момент, и этому нужно особо уделять внимание. И третий важный момент, вам необходимо э, создавать такой контент, который в череде ваших публикаций позволит мне получить дополнительную информацию о характеристиках и свойствах этого товара. Что я имею в виду? У вас здесь очень, очень мало используется кар карусели. Вот просто фотография и все. Но карусель нам позволяет создать как бы мини-историю. Мы создаем в качестве обложки первую фотографию, потом берем вторую фотографию. В вашем конкретном этом случае вы показали мне ну, кстати, да, хорошо, что я вижу руку. Теперь я по руке, я могу понять масштаб этого изделия. И в этом случае вы показали как бы цветовую палитру того, что вы можете предложить. Это очень хорошо. Но вы не показали обратную сторону вот этих бабочек. Каким образом они крепятся? Что там? Заколка, зажим, булавочка. Каким образом это будет крепиться к голове? С помощью резиночки, с помощью чего? Вы показали только лицевую сторону А обратную сторону, та, которая, будет, та, которая является именно техническим моментом а, крепления Вот конкретно этого, конкретно этой бабочки к голове Вы не показали Да, вы сделали красиво, вы показали цветовую палитру своего, своей продукции Вы показали в этом случае, кстати, не совсем а, понятно, что это рука То есть, как бы, можно так догадаться Рука должна быть явная Показали цветовую палитру, вы показали масштаб, а обратную сторону вы не показали. А обратная сторона, во-первых, она в целом дает мне представление о том, насколько качественно сделан товар, потому что девушки и женщины меня поймут. Когда вы приходите в магазин, вы всегда берете вещь и смотрите изнанку. Какая там строчка, какая там нитка, как это все сделано. А вот здесь почему-то вы, как бы ориентируя товар на женщин, в этот момент упускаете, почему вы не показываете обратную сторону. Почему вы не показываете изнанку? Да, там швы, да, там черновая работа, но это тоже характеризует качество вашей продукции. И плюс ко всему, там с обратной стороны есть элемент, который позволяет крепить к волосам конкретно это изделие. Учитывая все эти моменты, а также то, что вы упомянули, что вы пытаетесь коллаборироваться с блогерами, я почему-то у вас в ленте не заметил вообще ни одной фотографии, где были бы, где были бы изображены дети с, вашими, с вашей продукцией. Почему в вашей коллаборации, довольно странной коллаборации, нету ни одной фотографии, где у ребенка бантик, резиночка, подвязочка могла бы быть на голове? Что вам мешает в этой ситуации обратиться к мамам, которые публикуют фотографии своих детей и предложить им эту продукцию? Но с одним условием, что они публикуют не просто информацию о вас и о вашей продукции у себя в ленте, но еще предоставляют эксклюзивные фотографии конкретно для вас. То есть они делают фотографии ребенка с, вот, с, этой, э, с этим аксессуаром. Часть фотографий они оставляют седе, себе, и часть фотографий они делают специально для вас. Это может быть немножко другой интерьер, это может быть немножко другой свет, это может быть вообще в другой комнате. То есть, оговаривая все эти вещи, вы отдаете бесплатно свою продукцию, но часть фотографий публикуют мамы своих детей у себя в инстаграме, а часть фотографий они делают для вас. И здесь вам крайне необходимо в вашей ленте также публиковать фотографии детей, на которых присутствуют ваши аксессуары здесь есть просто ваши аксессуары и больше ничего такой контент просто обязан быть у вас в ленте примерно одна фотография с ребенком на 6 ваших простых фотографий или в крайнем случае одна фотография с ребенком на 9 то есть мы говорим о том что мы листаем ленту и у нас всегда в ленте должна быть хотя бы одна фотография ребенок с аксессуаром который вы делаете третий шаг это текстовое оформление ваших публикаций. То, что вы публикуете в качестве сопроводительного, скажем так, текстового документа. Сюда должны входить, конечно же, это указание того материала, из которого сделана эта продукция, с обязательным упоминанием, что это экологически чистый продукт, потому что эта продукция используется как детская продукция. Обязательно необходимо указывать способы покупки и возможности различных доставки. И также необходимо завершать призывом к действию, а не отправлять непонятно по какому-то хэштегу, непонятно куда людей. Потому что если люди нажимают по, этой, по этому хэштегу, то уйдут они куда? Правильно, они уйдут в выдачу по хэштегам, связанным именно с Почтой России. Хотите проверим? Почта России, пожалуйста. Если люди перейдут по этому хэштегу и увидят здесь похожую продукцию, которая их устроит больше, чем ваша продукция, то поздравляю, вы увели своего потенциального покупателя к конкурентам и подарили конкурентам сделку. То есть эти люди купят товар у ваших конкурентов. Никогда так не делайте. Кроме того, что люди могут нажать на хэштег «Почта России», они могут также нажать на любой другой хэштег, который находится в конце этого описания, и также могут уйти с вашей ленты. Поэтому... Хэштеги в телепубликации, в текстовом телепубликации не должны публиковаться никогда от слова «совсем». Я об этом говорю уже года три, наверное. Но вы до сих пор продолжаете совершать одну и ту же ошибку. Эти хэштеги нужно нажать комментарий самому себе и вставить комментариям к собственной публикации. Для того, чтобы они не находились в текстовом описании под этой публикацией. А в конце самой публикации вот здесь необходимо дать призыв к действию. Напишите в директ, обращайтесь в WhatsApp, то есть любые контактные данные, по которым люди могут с вами связаться. И здесь вот вместо вот этого хэштега через собачку нужно будет указать ваш аккаунт в тексте. прям вот здесь пишем собачку и указываем вот этот ваш аккаунт. Для того, чтобы в конце этого предложения человек мог нажать, что ссылка на WhatsApp находится в описании моего профиля. Человек нажимает на ваш профиль и попадает к вам на страницу. То есть он не должен думать ни о чем. Он нажал, перешел, и он сразу из публикации, из любой публикации вашей ленты попадает сразу в описание вашего профиля. И здесь он вам напишет либо в директ, либо обратится к вам через WhatsApp. Четвертый очень важный шаг – это сбор и публикация хэштегов под вашими фотографиями. Большинство людей это делает неправильно. Если посмотреть вот, бегло, не, не вдаваясь в подробности То вы тоже делаете неправильно Потому что Handmade это западная аудитория Да, возможно там есть наши пользователи Красота, стиль мода это высокочастотные хэштеги По которым если вы опубликуете свою фотографию Она там продержится в зоне видимости буквально 10, 15, может быть 20 секунд Все, она улетит Вам необходимо использовать хэштеги, которые позволяют вам найти вашу целевую аудиторию Ваша целевая аудитория это молодые мамы, у которых есть детки в возрасте, не знаю, там может быть от 2 до 7, либо до 8 лет, за вот этот вот возраст я не берусь судить. Но в целом это аудитория, которая публикует фотографии своих детей и использует хэштеги, связанные именно с детьми. Подборку таких хэштегов можете сделать либо самостоятельно, походя по лентам. По аккаунтам, которые публикуют подобные хэштеги, сделая выборку. Или заказать таблицу с подборкой хэштегов у нас. Мы подберем для вас наиболее подходящие для вас хэштеги. Как этим пользоваться и как с этими хэштегами работать, можно посмотреть здесь. Напомню, что максимальная частотность хэштегов не должна превышать среднее значение лайков, которые поставили пользователи на ваших последних 9 публикациях, умноженное на тысячу 10 лайков, 1120 20. 24, 314, 17, 16, 12. Среднее значение здесь получается от 15 до 25. 15 умножаем на 1000, либо 20 умножаем на 1000, получаем 20 тысяч, 15 тысяч. Можно допустить в вашем случае, так как у вас очень маленькое количество лайков, 30 тысяч, с большой натяжкой 40 тысяч. Это верхний предел рекомендованных хэштегом, которым можно подмешивать хэштеги. С частотностью 100 тысяч, 500 тысяч, не более двух, 3 5 максимум пяти хэштегов. И вот когда вы разберетесь с первыми четырьмя шагами, только после этого можно переходить к пятому шагу, завершающему этот шаг, медийность, создание сториз, создание прямых эфиров взаимодействие, коммуникация со своей аудиторией. Почему-то очень многие люди именно с этого и начинают. Начинают запускать сторис, начинают публиковать контент абсолютно бессистемно, без понимания, для чего это делается, как правильно это делать. И тут же запускаются сторисы. А потом пишут мне в комментариях, почему у нас очень маленький охват сторис, почему у нас нету подписчиков, почему у нас нету вовлечения аудитории. А как появится ваша аудитория, если вы, по сути, свой аккаунт не оформили для той целевой аудитории, которую вы ждете. Вы не создали благоприятные почвы на своем аккаунте, для того, чтобы люди пришли, почитали ваш аккаунт по названию, определили по картинке, косвенно ассоциировали вас с никнеймом, ознакомились с кратким текстовым содержанием вашего аккаунта. После этого у людей сложилось некое мнение, либо впечатление о вашем аккаунте. Далее они спустились, посмотрели ленту, и уже после этого они принимают решение хотя бы либо подписаться нет стоп просто поставить лайк то есть первая коммуникация происходит когда пользователь просто ставит лайк неважно как он попал к вам в ленту он хотя бы поставил лайк это первое касание того что пользователю нравится ваш аккаунт следующий этап возможно если э, спрос очень серьезный и у вас есть качественное предложение, возможно, даже без подписки может произойти взаимодействие и может произойти покупка. Да, я это допускаю в том случае, если вы правильно коммуницировали до этого, либо если вы правильно настроили рекламную кампанию. Но, как минимум, после лайка желательно этого же пользователя еще получить в подписчики. И когда у вас число подписчиков вот здесь вот будет расти, а вы должны своим подписчикам давать сигнал, что у вас хотя бы на первых порах до тысячи подписчиков что у вас собственных подписок больше чем подписчиков это сигнал к тому что вы лояльны каждому новому подписчику когда у вас будет уже больше своих собственных подписчиков когда вы уже будете запускать сторисы взаимодействовать со сторисами ваших подписчиков ваши подписчики будут взаимодействовать с вашими сторис, ваши подписчики будут лояльно реагировать на ваш новый контент при условии, если вы будете правильно его оформлять и правильно создавать этот контент, как я вам рассказывал до этого, у вас появится своя лояльная база своих собственных подписчиков, с помощью которых число лайков вот здесь вот на свежих публикациях у вас будет расти. Сейчас это, допустим, 10, 11, 20. В идеале вы доведете до 20, 30, 40. В лучшем случае вам нужно стремиться 100, 200, 300 лайков. Потому что как только вы повышаете планку своих лайков на ваших свежих публикациях, вы можете повышать планку использования ваших тематических целевых хэштегов. А это, соответственно, приводит к тому, что вы сможете гораздо больше людей охватывать тех, которые на вас не подписаны. И вот только в этом случае я считаю, что оправдано получать взаимных подписчиков целевых, для того, чтобы прокачивать свой аккаунт, для того, чтобы наращивать свою базу лояльных подписчиков и уже с помощью этих людей, даже если они ничего у вас не купят, хотя бы продвигать следующий новый контент. Но продолжать взаимодействовать с ними через сторисы, продолжать взаимодействовать с ними через прямые эфиры, рассказывать им, показывать, как вы делаете, давать какую-то закулисье, давать какую-то интересную информацию, в том числе и полезную информацию. Что очень может быть, вот среди всех этих вещей есть какой-то такой контент, который ну, мамам будет полезно знать. Я сейчас не берусь судить, но скорее всего, если вы будете давать такую полезную информацию, у вас будет больше подписчиков. Больше подписчиков, больше лайков, больше взаимодействия через сторисы. И дальше, как снежный ком, вы повышаете ставку по хэштегам, верхнюю повышая планку, по хэштегам, и вы делаете расширение своего присутствия уже в тех местах, где люди еще о вас не знают. Вы увеличиваете органические охваты своих новых публикаций. Да, соглашусь, что самому себе провести подобный анализ, который мы сегодня провели с этим аккаунтом, очень сложно. Но у вас есть возможность обратиться ко мне за личной консультации для того, чтобы провести подобную работу над вашим аккаунтом и дать вам конкретный список рекомендаций, целый чек-лист, который вот точно так же, как получили вот здесь вот на, на этом аккаунте, общее, общее представление, общую информацию, то же самое можно проделать и с вашим аккаунтом, получить точно такой же список всех рекомендаций, которые позволят вам улучшить вашу, э, ваше продвижение. Но уже даже получая подобную информацию при разборе чужого аккаунта, вы уже сможете что-то подчеркнуть и что-то уже у себя изменить. И уже дальше наблюдать, как будут пользователи реагировать на все ваши изменения, на все ваши новшества, которые будете вводить. Вся подробная информация о аудитах и личной консультации можно получить в описании под этим видео. С вами был Сергей Смаровоз. Лайк, подписка, барбарис риска. Пока. И здесь еще есть интересные новые ролики.